Здравия, друзья! На связи Мошкин Владимир. Вот моя страница ВКонтакте. И сегодня я рассказываю вам о TaxFone в очередной раз. Захожу в свой личный кабинет. В TaxFone полу... Появились пакеты целевой программы, о, подробно, подробно о них можно посмотреть вот на вебинарах. Приглашаем вас на официальный вебинар компании 10 июля, приглашаем вас на официальный вебинар компании 3 июля. Выбираю виповскую партнерскую программу целевую. Нажимаю подтвердить, со внутреннего счета вводим пароль, продолжить. Все, я приобрел виповскую целевую программу. У меня в личном кабинете 85 евро долей, 300 долей ну, этих как акционера кооператива, 300 долей как участника кооператива. И давайте посмотрим у нас вебинар. Так, на YouTube еще, наверное, не выложили. Нет, на YouTube не выложим но должен быть надо только поискать. посмотрите все объявления, а, информация о службы поддержки, обучение практика. Так Давайте поищем, как нам найти видео видео. кодекс этических правил. Так, а если мы здесь э, посмотрим новости, мы и так новости. Э, владельцы компаний. Правила, руководство, полиграфия, форма и заявки, квитанции, мероприятия, промо -акции. Мой профиль, моя структура, структура и бонусы, личное дело, приглашение, пакеты, вступления, франшизы. Зарегистрированные мои рекомендации. Финансы. Так, как нам специальный выпуск новостей? Как же нам... Ну, давайте зайдем. Должен быть переход на YouTube. По сути. Угу. Ничего не происходит. Так, с фон набираем. Так. Надо обязательно сообщить будет об этом, что канал YouTube, как попасть на канал YouTube, вход, так, ну-ка, партнерская программа. новости у пользователя угу. так еще раз заходим, Так. Главное. Где у нас что-то... А, вот. Вот она, вот она. Вот он канал на YouTube. Внимание! Забытие года. Впервые в истории Таксфон партнеры компании приглашаются в увлекательный круиз по историческим местам России. 6 по 10 августа 2018 года на четырехпалубном белоснежном лайнере мы отправляемся в увлекательное путешествие. Невероятное приключения Таксфон. Компания подготовила для вас незабываемый вояж, где вас ждет приятное общение и отдых, культурная и развлекательная программа, анимация, насыщенные интересные экскурсии, КВМ, танцевальное шоу, эксклюзивное обучение от одного из самых известных бизнес-тренеров для партнеров и индивидуальный тренинг для лучших, награждение и подарки. Вечеринка в стиле Акваданс. Спишите, Будет круто. Угу. Выбираем «Таксфон официал». Раздел «Видео». «Бизнес-брифинг восьми в Москве. Доброе утро, «Таксфон». Так, 13 июня, 11 июля. Доброе утро, таксфон. Давайте смотрим. Я хочу вам показать именно о новостях, которые прошли. 25 минут. Не так уж много. Мир, в котором мы живем, очень выматывает. Он не благодарен. Вы устали даже от того, что живете в нем. Вы устали слишком много любить, заботиться, отдавать миру, который никогда ничего не дает взамен. Вы устали от неопределенности. Вы устали от серых Когда-то вы были полны светлых надежд. Оптимизм перевешивал цинизм. Вы были готовы отдавать снова и снова, но разбитое сердце, невыполненное кем-то обещание, не удавшиеся планы, все это постепенно возвращало вас с небес на землю. Мир не всегда был добр к вам, и вы теряли больше, чем выигрывали, а сейчас нет совершенно никакого вдохновения, чтобы попытаться снова. Я понимаю вас. Правда в том, что мы все устали, каждый из нас. По достижении определенного возраста все мы не более чем армия разбитых сердец и ноющих души, которые отчаянно ищут гармонию. Мы хотим больше, но слишком устали, чтобы просить об этом. Нам не нравится, где мы сейчас находимся, но мы слишком напуганы, чтобы начать что-то сначала. Мы должны идти на риски. Но боимся увидеть, как все вокруг нас Может попросту развалиться В конце концов Мы не уверены Сколько раз мы сможем начать Все сначала Еще одна правда в том Что мы устали друг от друга Устали от игр В которые мы играем Лжи которые мы рассказываем неопределенности, Что мы дарим друг другу Мы не хотим надевать маску но и оставаться наивным дураком нам тоже не нравится. Приходится играть ненавистные нам роли и кем-то притворяться, потому что мы не уверены в своем выборе. Я знаю, насколько сложно продолжить что-то делать или пытаться предпринимать новые и новые попытки, когда душевные силы на исходе. А те оптимистичные идеалы, которые вылели или когда-то, кажутся теперь безнадежными и глупыми. Но вот что я прошу, если вы уж так близки к тому, чтобы сдаться, сделайте еще одну попытку изо всех сил. Мы намного более жизнерадостны, чем можем себе представить. И это неоспоримая истина. Мы способны отдавать больше любви, больше надежды, больше страсти, чем отдаем сейчас. Мы хотим немедленных результатов и сдаемся, если не видим эффекта. Мы испытываем разочарование из-за отсутствия обратной связи и попросту оставляем все попытки. Поймите, никто из нас не может быть вдохновлен каждый день. Мы все выдыхаемся, мы все расстраиваемся, мы все устаем. Тот факт, что вы выбились из силы устали от жизни, вовсе не означает, что вы стоите на месте. Каждый человек, которого вы когда-либо восхищались, хоть раз чувствовал поражение, погоня за мечтой. Но это не помешало ему достичь своих целей. Не позволяйте себе сдаваться, что бы вы ни делали. будь то ежедневная рутина или реализация больших и грандиозных планов. Когда вы устали, двигайтесь медленно. Двигайтесь спокойно, не спеша. Но не останавливайтесь. Вы устали по вполне объективным причинам. Вы устали, потому что многое меняете и делаете. Вы устали, потому что вы растете. И когда-нибудь этот рост сможет по-настоящему вдохновить вас. Не сломаюсь, смогу победить. Да, огромное спасибо нашим программистам, огромное спасибо Артуру Семешко, огромная благодарность основателю бизнеса, идейному вдохновителю проекта «Таксфон» Ярославу Шестопалу за то, что эти люди продолжают делать свою работу. Спасибо вам большое. А мы идем дальше. 8 июля в городе Сочи, в солнечном Сочи, прошел третий по счету бизнес-брифинг компании «Таксфон» при участии администрации компании, лидеров в сети и основателя компании. На этом бизнес-брифинге Ярослав Шестопалов презентовал новую целевую программу, о которой именно сейчас более подробно, да что там более подробно, об этом сейчас подробнее расскажет руководитель финансового департамента Сергей Чувашов. Сергей, подключайтесь. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Проверим связь, как меня слышно, видно. Отлично. Задача, которая передо мной сегодня стоит, это рассказать на цифрах все плюсы минусы новой программы TaxFone народного такси, как уже сказано было, партнер. И, соответственно, проиллюстрировать, каким образом можно отбить свои инвестиции, купив пакет вступлений в эту программу. Ну, в общем-то, на цифрах показать, интерес к этой программе. Прежде чем начать э, демонстрацию и рассказ по слайдам непосредственно презентации, хотелось бы оттолкнуться о текущее состояние. Почему именно такое направление сейчас было предложено компании в качестве продвижения. Э, как уже сказали только что, наш руководитель Ярослав Шестопалов и соответственно Артур, ведется большая работа по доработке программного обеспечения нашего основного продукта, мой таксфон мобильного приложения и вспомогательных программ, ОКТ, ОКС и так далее. Эта работа требует времени. Как вы видите, команда усиливается, но даже при такой команде для этого потребуется он месяц, два, а может и больше. В то же время, даже во время тестирования этого программного обеспечения, которое проводится сегодня в трех городах, подключил сейчас есть, будет четыре города, только за июнь выполнено более 2000 заявок. То есть приложение пользуется, пользуется спросом, на нем ездит, на нем получает доход. 238 партнеров, те, кто купил франшизу, имел право на приобретение доступа к ЛКТ, пользуются этим продуктом. Партнерами компании в общей сложности подключено более 60 тысяч водителей. Зарегистрировано в качестве пассажиров около 70 тысяч человек. Всего скачано около 200 тысяч раз это приложение на базе iOS и Android. То есть это огромная армия, объединенная одним приложением, одной платформой и одной компанией, компания Taxo. Грех было бы не воспользоваться такими возможностями, особенно если вспомнить, что человек в своей жизни не только ездит на такси, но и, соответственно, у нее есть и другие интересы. И использовать это мобильное приложение, которое человек уже скачал, ну, самое простое в самой простой обыденной жизни. Например, такими востребованными сегодня услугами, как получение скид, при покупке товаров, при покупке при получении каких-то услуг. В этом случае приложение позволит объединить, как написано в миссии компании, улучшить качество и благодаря свободе выбора поставщика и потребителя сделать прямую связь между тем, кто оказывает услуги, продает товары, и тем, кто этим пользуется. В свою очередь это даст охват новой целевой аудитории, послужит на благо продвижения мобильного приложения, как сервиса такси, естественно, повысит узнаваемость бренда, а значит, приведет к еще большему распространению приложения, что откроет прямую дорогу к использованию приложения как инструменту, по продвижению рекламы самая самые широкие массы. Трудно представить на сегодня более интересный и выгодный рынок, чем рынок рекламы. Попрошу Артура включить презентацию, которую подготовил нам Артур Семешко, ой, извините, Артур, Тимура, да, нашей компании «Таксфонт Партнер». Итак, что же это такая за программа, целевая программа «Таксфонт Партнер»? Как я уже сказал, целевая программа по сути дела ⁇ это сопутствующий продукт компании, который позволяет усилить, улучшить качество продвижения нашей программы мой таксо, мобильного приложения. Никто не прекращает работу на сервисе такси, наоборот, как вы слышали, усиливается команда, добавляются программисты, к нам приходят новые люди, которые являются профессионалами в области продвижения сервиса сервиса такси. Итак, миссия программы. Миссия программы это первое. Увеличить узнаваемость торговой марки TaxFone по всей стране. Это происходит через рекламу модельного приложения Мой TaxFond инструмент от инструмента доступа к торговым скидкам. что, в свою очередь, многократно повысит возможности для успешного продвижения. То есть человек, пришедший в магазин, увидев эту скидку, скорее всего, скачает приложение, чтобы получить скидку, а потом уже приобретет товар. Второе, что мы можем добиться использованием этой программы, получить синергетический эффект, так называемый эффект деятельности компании в результате интеграции отдельных программ, путем объединения единых систем. Синергетический эффект позволяет путем простого сложения добиться не результат суммы, а результат умножения. То есть 1 плюс 1 получится уже не 2, а 5. И третье, конечно, это программа, миссия, которая стоит перед ней, это повысить благосостояние пальщиков МПК, Токсфон, Народное такси. Цель программы. На основе коллективного соинвестирования, поскольку у нас международный патриотический кооператив, на основании краудинвестинга создать автоматизированную систему взаимосвязи между коммерсантами, продавцами любых товаров и услуг и покупателями, потребителями тех же самых товаров и услуг. Дать возможность всем пользователям мобильного приложения, потенциальным покупателям, Получать информацию о наличии тех или иных скидок у коммерсантов, зарегистрированных систем. А соответственно коммерсантам предоставить эти скидки всем пользователям мобильного приложения. То есть получить выгоды и тому, и другому. Алгоритм работы приложения. Скидка покупателям предоставляется при проявлении изображения специального кода, в данном случае это будет штрих-код, который выводится на его смартфоне. Этот штрих-код считывается устройством считывания у, ну, у продавца. Это скан штрих-кода. Ну, вначале это будет, соответственно, такое же приложение, установленное на смартфоне продавца. Код покупателя для получения скидки будет генерироваться мобильным приложением. Наше мобильное приложение, мой таксом. И привязывается, естественно, к его ID по в системе, То есть этот штрих-код – это ваш доступ к вашим скидкам. Это доступ к вашему кабинету. Это предоставление информации о тех бонусах, которые будут накоплены э, в программе, в целевой программе «Таксфон При отсутствии смартфона. Многие люди просто не имеют этого смартфона, работают на кнопочку. Можно будет загенерировать этот штрих-код и распечатать на любом принтере носить с собой как универсальную дисконтную карту открывающую доступ к скидкам всех коммерсантов зарегистрированных систем таким образом скидки будут представляться без имитирования дисконтных карт каждого из коммерсантов наверняка всем известна знаю, ситуация когда у вас в кошельке визитницы находятся 20 30 не знаю у кого еще и больше Дисконтный карт от каждой системы, и вы ищете, есть у вас, нет, и так далее, и так далее. расстраивайтесь, когда этого не происходит, и вы не получаете скидки. То есть эта система позволит работать без каких-нибудь физических вот этих носителей, не перемещая с собой вот эти 20, у кого еще больше, дисконтных карт. Это первое. Второе. Нам не нужно будет их имитировать, их не нужно будет рассылать. Они просто скачиваются. Скачиваешь приложение, регистрируешься, вот у тебя появляется право на скидку, а у коммерсанта появляется информация и возможность предоставить эту информацию от скидки. Система также будет производить расчеты между коммерсантами системы и компанией, ну и, соответственно, и пользователями системы с точки зрения со стороны компании, что позволит пользователям системы при оплате товаров и услуг у коммерсанта Использовать не только фиатные деньги, то есть реальные деньги, но и бонусы, полученные ими при работе системы. А это открывает огромные возможности по использованию так называемых наших внутренних денег, создания акций, промо и так, далее, и так далее. Таким образом, показал штрих-код, получил скидку. И это очень серьезно упрощает саму работу. Кто видел работу кассира, продавца в любом из отделов, замечал, что у ну, него есть такой штрих считыватель штрих хода лазерный считыватель штрих -кода. Ну, соответственно, им он сканирует по вашему телефону, либо по той бумажке, если у вас нет смартфона, и видит полностью, кто вы. То есть для него отражение идет фамилия, имя, отчество, ваша фотография, если вы ее разместили у себя в личном кабинете, и, соответственно, тот объем скидок, бонус, бонусов, бонусов, на которых он может вам предоставить эту скидку без уплаты денежных средств. Соответственно, у вас в мобильном приложении появляется карта, на которой размещены те или иные коммерсанты, Уровень скидок, их занятия, их квалификация, то есть это столовая, либо это какое-то оказание услуг, фотографии, ну все что угодно. У коммерсанта, естественно, здесь на его бэк-офисе отражается, сколько он продал, кому он продал, и взаимоотношения с компанией. То есть нашего счета сколько денег он должен компании, соответственно, и на какую сумму он может продать или оказать услуги, всем пользователям, которые пришли без фиатных денег, а пришли с бонусом. Таким образом, все задействованные партнеры, все задействованные компоненты этой программы получают плюс всем хорошо, и бизнесу, и клиенту. Сегодня любой коммерсант борется за клиента. Предоставление скидок настолько вошло уже в систему продажи, что не вызывает никакого ажиотажа. Предоставление скидка для коммерсанта – это просто реальность. Но мало того, что предоставить скидку, ему нужно рассказать о своей скидке всем своим покупателям. И на этом тратит огромные деньги. Я сам занимался торговлей не один год. И, соответственно, у меня, например, сейчас в телефоне ну, контактов 50 людей, кто занимается рекламой на телевидении, на радио, печатает листовки, баннеры, все что угодно тратил огромные деньги для того, чтобы рассказать о своих скидках. То есть не просто предоставить скидку, а рассказать о скидке. Входя в нашу систему, коммерсант, будем говорить, не ставит перед собой задачу уже рассказать о скидке. Ему просто нужно предоставить эту скидку, а система сама распространит эту информацию среди пользователей. И это очень здорово. Теперь немного слов о том рынке, на который мы выходим. По отсчету Министерство торговли Российской Федерации за 2017 год среднемесячный оборот потребительского рынка в России только официально составляет вот эту сумму. 2 миллиарда 700 миллионов рублей. Еще раз, это среднемесячный оборот, это не в год, это в месяц. Это те предприятия, которые зарегистрированы как торговая розничная торговля и которые сегодня работают в России. Это на 2017 год. Учитывая, что тренд идет положительный по ВВП, я думаю, что цифры, которые уже достигнуты будут в этом году и в следующем, они будут превышать все эти цифры, ну, в крайнем случае, на 5-7%. Хорошо это? Да, это хорошо. Конечно, мы не сможем охватить весь рынок. Но даже если мы возьмем одну тысячу этого рынка, цифра тоже впечатляющая. Это 2 миллиона 700 и так далее. Как же будет распределяться доходы, получаемые от спики? Приходя, приходящий коммерсанта подписывает с ним определенное соглашение. Но на самом деле оно не на бумаге, оно приемом а оферты будет происходить. То есть коммерсант выходит на сайт компании и, соответственно, заполняет свой профиль, где указывается та или иная скидка. Конечно, в зависимости от того, какая услуга оказывается или какой товар продается, скидка будет варьироваться. Для какого-то товара скидка 50% — это нормально, а для какого-то и 5% — это много. И нам важно принять общий алгоритм распределения этой скидки. Предоставляется в данном случае на слайде именно механизм распределения скидки, распределения доходов от этой скидки. Если всю сумму скидки мы примем за 100%, то 50% этой скидки — получает покупатель. Ну зачем же он пришел в магазин? Мне нужна скидка, и мы должны эту скидку предоставить, иначе не будет никакого интереса. Именно об этой сумме скидки коммерсант будет объявлять э, широкой публике. То есть это будет написано у него на витрине, на заборе и так далее, и так далее. Вторая часть скидки, вторые 50%, распроявляется следующим образом. 10% от суммы предоставляемой скидки. Представляется партнеру, подключившему эту торговую точку. 10% от этой скидки представляется в реферальную программу и распределяется по линейному маркетинг-плану. И 30% скидки отходят компании. Компания в свою очередь тратит часть денег на оперативные расходы, поддержку этой самой системы, а 20% от получаемого дохода. Она перечисляет фонд распределения для получения пассивного дохода тем участникам, которые вошли в эту программу и купили пакеты вступления. Я попрошу Тимура переключить на табличку, которая более детально рассказывает распределение доходов. Вот. Значит, соответственно, вот я так уже говорил, в левой части видно общая скидка магазина, которая отправляется в систему она варьируется. Здесь указаны четыре ну, вида скидок, 4 вернее, градации. 5, 10, 15 и двадцать Задача этой таблицы показать распределение дохода при разных скидках, которые дает коммерсант в своем магазине. Как уже говорил, общая схема распределения, она здесь указана. 50% от любой скидки получает сам покупатель, иначе ему не зачем идти в этот магазин. 30% уходят в компанию, и из них, из этих 30%, 20% от этой суммы распределяется, переходит в фонд распределения для распределения по пассивному доходу. 10% идет в реферальную программу по линейному маркетинг-плану и 10% напрямую партнеру, подключившего торговую точку. В данном случае, если 5% у нас общая скидка, то 2,5% покупатель получает, 0,5% тот человек, кто подключил торговую точку, 0,5% распределяется по рефералке, комиссия компании 1,5% и 0,3% из этих, ну, общая сумма 0,3% идет в фонд распределения. Ну и при максимальной скидке, соответственно, цифры, их тоже видно, они в 4 раза просто умножаются. Понятно, да, что при сумме покупки ну, серьезные, то есть 5% это обычно такая серьезная техника, IT-техника, телевизоры, знаю, там, холодильники и так далее. Сумма, например, 60 тысяч, то есть человек, который подключил, получит 0,5%, то есть это примерно 6 600 рублей, 300 рублей, 0,5%. То есть это неплохой заработок на одной покупке. То есть, по сути дела, Человек, купивший пакет, сделал одну сделку, то есть подключил к коммерсанта. И дальше все покупки, которые будут совершаться у этого коммерсанта, приносят ему постоянный доход. Попрошу Тимура дальше. А, у меня здесь слайды сами, я уже сам могу воспользоваться этим делом. Здесь. Сделано распределение, соответственно, показан линейный маркетинг-план, который работает в самой программе, который приложен работать в самой программе. Для того, чтобы войти в программу, соответственно, у нас есть, есть ряд пакетов. Три основных пакета – это мини-стандарты ГИП стоимостью 5000 рублей, 10 тысяч рублей 15 тысяч рублей. И вспомогательный пакет, реферальный пакет «Лайк» так называемый. Пакет «Лайт» — одна тысяча рублей. Конечно, при личной встрече, при продажах через личную встречу, одна тысяча рублей — это неинтересно. Но этот пакет предназначен для того, чтобы вы, как партнеры компании, смогли продать этот пакет через интернет, через сайт-конференции. То есть дистанционно. Человек, который захочет вступить в программу, одна тысяча рублей для него — это минимальный порог риска но он уже получит возможность работать в бинаре. И когда он войдет в эту систему и поймет, что бинар дает достаточно интересный эффект, вы можете ему продать и больший пакет этой же программы, или же те пакеты участия, которые у нас есть в основной программе мой Такско. Я говорю 11, 44, То есть приложено именно этот пакет в одну тысячу рублей использовать как локомотив паш «Локомотив продаж» именно в, бинарной, в бинарном пакете плане. Теперь, соответственно, о том, как отбивается, вернее, каким образом получаются доходы у партнеров. Доходы партнеров состоят из 5 составляющих. Но, естественно, первая составляющая – это у нас бинар. То есть, продавая вот эти пакеты – тысячи, пять тысяч, десять тысяч, пятнадцать тысяч, вы получаете по той же потом уже бинарному маркетинг-плану, который сегодня есть в компании, по той же структуре, которую вы выстроили, получаете те доходы, которые в этом бинарном маркетинг-плане нет. Вот здесь внизу указана схема распределения выплат идеальной бинарной идеи. Конечно, его нет, но чтобы показать на примере, как это работает, вот именно такая схема была. Здесь рассматривается пример, когда стоимость пакета, именно пакета этой программы TaxFond Partner составляет 15 тысяч. Как видите, и бинарный бонус у нас 10%, и матчи бонус 15%. То есть все соответствует тому бинару, по которому продается сегодня пакеты вступления в программу Мойтаксфон. Новые уровни показывают количество человек в вашей структуре, показывают сумму продажи продукта в зависимости от того, скольким людям вы их продали, показывает ваши быстрые деньги, то есть за личное приглашение 10%, и показывает, соответственно, бинарный бонус, матчинг-бонус и общие выплаты. Как мы видим, при построении даже 4 уровня, соответственно, общие выплаты получается 31 тысяч. Затраты 15, выплаты 31. Учитывая, что вы уже построили эту структуру, у вас просто горячие звонки, просто горячие звонки по готовой структуре. Возможность зарабатывания денег ну, феноменальна. Плюс, соответственно, рост, возможности роста структуры, учитывая, как я уже сказал, очень маленький порог входа и совершенно простую логически выстроенную идею, на которой построена сама программа. Вернемся к нашим линейному маркетингу. Соответственно, здесь это второй уровень дохода, который может получить партнер. Покупая вернее, покупая пакет лайт, он не может построить, вернее, получить от реферальной схемы. Он получает только на прямом подключении. То есть, партнер, купивший пакет лайт, может подключить 10 коммерсантов. И, соответственно, с 10 с этих точек при покупке в этих точках участниками программы каких-либо товарах, услуг, он получает свой процент. Как мы сказали, его процент, его э, уровень дохода составляет 10% от предоставляемой скидки. Предоставляется скидка коммерсантам 10%, он получает 1% со стоимости товара и услуг Предоставляет коммерсант, соответственно, 5%, он получает 0,5%. Ну, логика понятна, она идет из того слайда, где был показан пирог распределения. Значит, соответственно, по реферальной схеме на пакет Lite дохода нет. При, при покупке пакета Mini у нас есть реферальный бонус с первой линии. То есть, что это говорит? Вы подключаете, ну, как партнер компании, подключаете коммерсанта. Но если ваш партнер, который находится для вас первой линии, тоже подключит Коммерсант, то вы со своего коммерсанта получите, соответственно, свой процент, как подключашка, назовем это, и, соответственно, получите 0,2% с оборота того коммерсанта, которого подключил ваш партнер, находящийся в первой линии. Ну, можно пропустить стандарт, видно, что у нас получается заработать две линии, 0,3 и 0,1%, и при пакете VIP, Работает, соответственно, 5 линий и 5 и ниже. То есть в общем сложности по рефералке человек получает еще 1% со всех покупок, совершенных у коммерсантов, которые зарефераливали его структура вплоть до 5 линии и ниже. Поскольку вот этот 0.1 будет идти э, не только с 5 но и с нижней линии, если там э, ни у кого не окажется, соответственно, такого же, такого же права на эту структуру. Если посмотреть в табличке, взяв количество покупателей, табличку, средний чек, ну, тысяча рублей взята для того, чтобы просто легче считать. Эта сумма может варьироваться в зависимости от того, каким товаром и какими услугами занимается сам коммерсант. Ну, тысяча рублей просто анталлит. Итак, мы видим, соответственно, при тысяче рублей и при покупателе комиссия партнера Light составит вот эту сумму, то есть он отобьет свои вложения очень быстро, просто очень быстро. Комиссия, соответственно, партнера менее составит следующую сумму и так далее. То есть вот второй источник доходов дает менее быстрые деньги, но эти деньги тоже совершенно отбиваются и показывают его количество, каким быстро он зарабатывает деньги. на на такой работе, работе подключения коммерсанта. Дальше его работа уже ни, от него практически не зависит. И последний доход – это доход от его долей. То есть все коммерсанты, которые подключены к системе, как я уже сказал, 30% от той скидки, которую они представляют пользователям систем, переходят в компанию. Компания формирует фонд распределения. Фонд распределения составляет 20% от всей комиссии компании. Этот фонд распределения будет распределяться на 1 миллион долей. Соответственно, партнер, вступивший в программу и приобретевший пакет вступления в эту программу, получает какое-то количество долей. Чуть дальше мы остановимся на том, сколько долей дается при каждом пакете вступления. Так или иначе, если у нас сумма совершенных покупок в системе за четный период, за день, за месяц, за неделю, неважно совершенно, ну, к примеру, составит 102 миллиона рублей, это последняя строчка, то комиссия компании составит 3 миллиона, с небольшим, фонд распределения упадет 614 тысяч, бонус на одну долю, если вся доля, все 1 миллион долей будут распределены, составит 61 копейка, и при условии, что у вас есть одна тысяча долей, вы получите доход 614 рублей. Казалось бы, сумма очень небольшая. Но если эта сумма будет формироваться в течение дня, то она уже как-то более-менее серьезна. А если общая совершенная сумма покупок составит уже не 100 миллионов, к примеру, а 200 и 500, почему бы не жить на такой пенсии? Пойдем дальше по слайдам. Можно переключить на, снова на презентацию, которую подготовила Турция Да, спасибо. Как я уже сказал, общий объем рынка на 2017 год, это примерно данные апреля 2017 года, составляли вот такую сумму. Мы это обрисовали с вами, чтобы наша сумма покупок была порядка 3 миллионов. Это какая доля, я даже считать не могу меньше 1%. То есть при выходе на 1%, я думаю, что силами способностью той команды, которая сформирована сегодня Тарсфодом, мы спокойно можем укусить гораздо больше пирога. Соответственно, увеличив пассивный доход. Мы говорим только о пассивном доходе. Теперь перейдем к пакетам участия в целевой программе. Как я уже сказал, у нас существует три основных и один вспомогательный пакет – Лайт. Стоимость пакета Light составляет одну рублей. Для того чтобы его купить, нужно войти в личный кабинет, в личный кабинет на, на сайте компании, и он на главной странице нажать на пакет лайк, соответственно оплатить либо внутренними деньгами, либо через любой платежный сервис это 1000 рублей, и у вас появится возможность подключить 10 торговых точек, то есть 10 коммерсантов, неважно чем они занимаются. При этом вы получите из фонда распределение. Этой программы 10 долей. Пакет мини, стоимость 5000 рублей. Алгоритм покупки же самый, выход в личный кабинет, выбор этого пакета. 5000 рублей любым способом. И вы получаете возможность подключения 5 из 10 уже торговых точек и получите 50 долей в фонде распределения. По стандарту, соответственно, 100 и 100, и по VIP 150 и 150. Эти пакеты отличаются от пакетов участия в нашей целевой программе «Мой Таксон» тем, что они каким-то образом не меняются, нельзя перейти из пакета к пакет. Один пакет заканчивается, то есть вы подключили там 100 точек и 150 точек, 10 точек в случае «лайд», и вам нужно снова пакет, поэтому участие в программе оформлено как членский целевой взнос. То есть вы вступаете, купили, использовали, покупаете новый. Тем самым дается возможность повторного продукта. То, чего не было в, первом, в первой целевой программе. То есть невозможно было еще раз продать идею участия в компании TaxFond в первой программе. Вот в этой программе это возможно. То есть вы можете еще, еще раз продавать этот, эти пакеты участия, получая, соответственно, дополнительную безопасность. Но здесь указан бинарный маркетинг-план. То, о чем он сказал, соответственно, он полностью идентичен. Правильно сказать, он тот же. Это тот же маркетинг-план, по которому продаются сегодня пакеты участия в первой целевой программе. И здесь линейный маркетинг-план – это распределение комиссии, которая предоставляет ПАЧ. То есть эти проценты – это не прямые проценты от продажи, от покупки вернее от стоимости покупки, это проценты от комиссии. Как я уже сказал, если э, коммерсант предоставляет 10%, то вот указанные 10% это 1% от стоимости товара. Фонд, фонд распределения. Фонд распределения сюда поступает, как уже было сказано, 20% от того дохода, который получает компания, работая с этой программой. Весь фонд Максимальная его емкость – 1 миллион долей. То есть мы можем прекратить эту работу, когда у нас полностью программа начнет работать специально, либо не останавливаясь, продать этот миллион долей, и после этого закрыть работу программы. И предстарт. Предстарт, соответственно, у нас на сегодняшний день компания дает очень большой бонус в качестве долей. То есть на пакет Live, где стандартно 10 долей, дается еще 50 подарочных долей, учитывая представ. Время перстарта ограничено. Оно ограничено 1 августа, то есть до конца июля только дается эти 50 подарочных долей. На пакет мини, соответственно, это 250 долей, на пакет старта 500 и на пакет, на пакет VIP 750 долей. То есть, покупая пакет VIP за 15 тысяч рублей, вы получаете стандартных 150 долей плюс 750 долей, учитывая промо по представлению. То есть общее количество долей у вас получается 900. Этим надо пользоваться. Это будет прекращено, как только, соответственно, заработает сам софт. Теперь по алгоритму работает внедрение этого софта соответственно бета-версия которая позволит вот таким образом отменяться штрих-кодами заработать концу июня. ну по сути дела она сейчас уже готова то есть у нас есть программа которая формирует штрих-код это клиентская часть и есть программа которая считывает этот штрих-код и опознает по этому штрих что за пользователь пришел какие бонусы у него есть, как его имя, отчество, фотографии и так далее. То есть возможность идентифицировать этого пользователя. Сейчас программисты занимаются написанием бэк-офисной на части коммерсанта, который сформирует отчет уже по оказанной ему скидке, и этот отчет мы сможем, соответственно, связать с нашей платежной системой. Это основная задача, которая стоит перед программистами на этот июль. Как уже слышали от семешка Семешка задача поставлена, Фромировать этот штрих-код не отдельным приложением, а именно в объеме мобильного приложения. То есть сразу увеличить количество пользователей системы на всех тех людей, у которых это мобильное приложение скачано и сегодня стоит на смартфоне. Ну и третьим этапом внедрения самой системы послужит тогда, когда у вас будет уже увязана возможность не только получить скидку, но и получить в качестве оплаты, использовать в качестве оплаты бонусы начисленные системы. Все это, в принципе, по заверению наших двух групп программистов, которые будут заниматься разными направлениями, будет осуществляться за 2-3 месяца. Ну, надеюсь, в общий вид работы приложения, источников дохода, которые получают участники программы, я рассказал. Если будут какие-то вопросы, буду готов, соответственно, на них ответить уже другим каналам связи, ну и, соответственно, лидеры, которые будут дальше объяснять вам по своим структурам, продвигать это приложение, также ответят на эти вопросы. Всем спасибо, передаю слово Тимуру. Спасибо, Сергей Анатольевич. Напоминаю, в эфире был Сергей Анатольевич Чувашов, руководитель финансового департамента компании таксон Друзья, скажите мне, пожалуйста, как, но, как эти новости... Дайте мне обратную связь от 1 до 10 в чате. Отлично, 10. Огонь. 100. Хорошо, спасибо, спасибо за обратную связь. Но это еще не все новости, уважаемые партнеры, дорогие коллеги, друзья и соратники. Только что... Я получил важную срочную новость от основателя бизнеса Ярослава Шестопалова, но первыми об этой новости узнают те, кто до конца досмотрит наш сегодняшний вебинар. Договорились? Первыми, первыми кто узнал об этой целевой программе «Таксфон Партнер», были наши лидеры, лидеры партнерской сети, которые участвовали в бизнес-брифинге в городе Сочи. И сейчас в прямом эфире они поделятся своими впечатлениями о данной целевой программе. И к микрофону первый я приглашаю лидера партнерской сети из города Ростов-на-Дону, Олеся Самотоя. Олеся, подключайся. Всем доброго я выходила на руководство компании, чтобы узнать внутренность составляющих этих компаний, что интересного они дают, какая у них обратная связь по скидочным да, моментам, а какой интерес у магазинов, да, у торговых точек, то есть наших коммерсантов. Я просто поняла, что на сегодняшний день действительно эта продукта, программа лояльности, она реально уникальна и такой нет. Я вам могу больше сказать, что подобной нет программы лояльности. И знаете, очень хочется мне поговорить о том, что я, допустим, очень много что мониторю и могу сказать о том, что программа лояльности, посмотрите вообще где она есть какие компании. Но я думаю, что если вы начнете изучать этот рынок вообще, у кого есть программа лояльности, это будут самые большие крупные компании такие как, например, Аэрофлот, да, это Сбербанк. То есть мы все знаем Спасибо Сбербанк. Это масштабные компании, у которых есть своя программа лояльности. Так вот, так все у нас тоже появилась программа лояльности, ребята, это говорит о том, что мы реально масштабируемся, и с тем, что мы э, э, выходим на рынок, да, еще и что делаем продвижение нашего бренда, это реально уникально, это очень круто и здорово. Просто надо всегда разбираться, не делать никаких глупостей, а то услышала первое слово, а, потому что я вот сегодня ну, налетела за чатом, да, и говорю и сами там, что ухоч да, ребята, надо разбираться во всем. Ну, я всегда говорю как есть. Многие меня знают, но а я всегда говорю, что, чтобы делать экспертное мнение, надо сначала знать и понимать этот рынок. Что интересно, вы знаете, чем мне привлекала эта программа лояльности, то что на самом деле с тем, организ...